Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. А далее, после того, как скачали какой-то чит, пишем в поиске полное название этого режима, нажимаем поиск. И вот все скрипты, которые есть на данном сайте. Вот этот скрипт я уже показывал, если не ошибаюсь. Вот Сегодня в ролике будут показывать вот этот. Кстати, а вот если написать коротко UBA, найдет или нет? Давайте проверим просто ради интереса. Ну, по идее, я думаю, должен найти. Нашел, короче, но ну, именно вот, вот эти скрипты, которые в скобочках написаны UBA. В принципе, я в скобочках везде добавлю тогда UBA, чтобы было легче найти. А, так, ладно. А, значит, для того, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, э заходим в настройки чита и обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError. Если этой функции у вас не будет включена, то, скорее всего, у вас кикнет с Роблокса, когда вы будете использовать чит. И зайти вы сможете только через час. Ну, точнее, спустя час, пока эта ошибка не пропадет. Вот. Дальше выбираем DLL от CRNL, также напомню то, что DLL от CRNL используется с ключ-системой, нужно будет получать ключ. Ключ я уже сегодня получал, мне его просить не будет, значит я нажимаю Inject и ждем пока заинжектимся. Все, отлично, инжект прошел. Дальше я вставил скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Exclude. Ждем пока загрузится скрипт, не знаю сколько ждать, ну примерно около минуты, может быть сейчас быстрее загрузится. Всегда по-разному, вот, отлично, ну около минуты, короче, грузился. В принципе, функций довольно много, все, естественно, показывать не буду, такие самые основные. Еще сразу скажу то, что я особо за этот режим не шарю, что-то делать нужно вообще, как играть и так далее, типа. так что не судите строго. Давайте, во-первых, посмотрим, есть ли Speed, Jump и Fly, по идее, должен быть где-то в этих функциях, скорее всего. А может быть, его здесь и не будет, кстати. Я вот просто не помню, есть он здесь или нет. А, вижу, мод есть. А, Invis, то есть невидимость. Да, вот, есть скорость, отлично. А, ставим давайте на максимум, не успел убежать. Тихо. И включаем, получается, валк спит Вот здесь галочку ставим. Что-то не срабатывает, странно. А, вот здесь надо включить. Так, и смотрим. Меня кто-то убил, окей. А что происходит, не понимаю. <laughs> типа это слишком большая скорость или что? Ну давайте поменьше поставим, попробуем. Так, опять включаем и смотрим. Я не понимаю, почему-то я превращаюсь в какого-то зомбака, как я вижу. Почему-то не хочет волкспид э, работать. Что происходит, вообще не пойму. Окей, может быть баг какой-то, возможно, а может быть и нет. А, давайте посмотрим, работает джамп или нет. Так, вот так я сейчас прыгаю. Тоже джамп не хочет работать. Но очень странно. Окей, okay, скорее всего, значит, эти функции не работают. Как я понимаю. Вот, ну, я думаю, они особо здесь и не важны. А, самое главное, это автофарм, как я понимаю. А, получается, выбираем какого-нибудь моба. Ну, вот, вампира выберем. И нажимаем а, Enable. Вроде так переводится. Как видите, я тпкнулся к этому мобу, которого я выбрал. И мы его автоматически атакуем. Естественно, он нас тоже атакует. А так, здесь вот какие-то буквы идут, не знаю для чего, честно, они нужны. А, это скиллы, окей, то есть это автоматически uh, юзаются скиллы всякие разные, которые у вас есть. Также есть левел фарм, давайте пока этот отключим и посмотрим, как работает левел фарм. Uh, меня получается тоже тпкнуло на какого-то моба и я начинаю его дамажить. Но, как я понимаю, кстати, этот моб такой довольно слабенький, и он меня вообще не дамажит, и мы, получается, на нем фармим уровень. Прикольно. А, также есть фарм босса. Так, автофарм левел я отключил же. Да, я отключил. Но почему-то он до сих пор фармит. Как мне отстать от него? Так, давайте ресот сделаем. Надеюсь, поможет. Нет, не помогло. Так, опять включим, выключим. По идее, должен фарм остановиться, не понимаю, что происходит. Вот, все, остановили, отлично. Короче, чтобы фарм остановить, нужно вот эту вот функцию использовать. А, вот так она называется, уже читал ее. Так, и убегаем отсюда. Ну, скорее всего, не успел убежать. Они меня очень быстро догоняют. Ладно, смотрим а, фарм босса. И автофарм босса, как я понимаю, скорее всего, не работает. Либо опять эту функцию нужно включить, чтобы заработало. Нет. На босса фарм, скорее всего, не работает. Да. Ладно, какие тут функции остались. Кстати, давайте попробуем включить год-мод. Где-то я его здесь находил. Где-то он должен быть. Вот, включаем. И смотрим, сейчас смогут меня вот эти мобы дамажить или нет. Но по идее не должны дамажить. Так, ну дамаг по мне вроде проходит, если не ошибаюсь. Да, меня убили. И <с> игра зависла. Короче, год мод лучше не использовать. Ладно, в принципе, не буду задерживать никого больше, потому что там еще дофига функций остались. Я думаю, в принципе, все функции показал. Основные, которые нужны, это автофарм.